Всем здорово! Это первый антигламурный клап, Из князи в грязи я славу вещи. Хочу спеть вам песню, которая называется... Для тех, кто устал, многие ее знают, многие даже любят. Поехали. В чем эти партии Майк играл, поэтому я их не знаю. Погнали так. Я устал от этих правил и мрачной игры. Я устал от поворотов, и приколов судьбы. Я устал от провокаций, бессмысленных войн. Мне надоело биться в стены и бороться с собой. Этот мир наполнен гнилью, мирная война. Люди-зомби, внутри которых трухат без исходности скидаясь Попой стоит на карниз И это их каприз Это их выбор И это суперприз Для тех, кто выбрал Для тех, кто устал Для тех, кто открёкся Для тех, кто смерть через чужую Устал. Я устал от этой жизни от этих тревог И Я устал от тех, кто рядом от длинных дорог И Я устал от темноты, она нам не слегка глаза Мне страшно думать про завтра Но сходит ума слишком фауны летом Жарко-зимой, я боюсь рассветов Я боюсь быть собой, я замираю Для тех, кто спрёкся, для тех, кто смертью через щуру влёкся Для тех, кто не спал, для тех, кто устал Это их каприз, это их выбор И это суперприз для, для тех, кто выбрал Для тех, кто устал, для тех, кто спрёкся Для тех, кто смертью через чур убрался, Для тех, кто не спал Как-то так, хочу пожелать вам, чтобы вы не уставали. А если устаете, умели отдыхать. А вот, это был первый подпольный, атигламурный клад Из «Князи в грязи». Ну, я, соответственно, слава вещи. Рад был вам вещать. Bye-bye.